Горячей воды в городе, я думаю, нет ни у кого Я вспомнил, что у меня есть же бойлер Такой, примитивный немножечко, накопительного типа Нагревает воду до 47 градусов В течение часа наполняет вот такую 20 литровую кастрюльку. Вот, работа у него следующая Нагревательный куб подогревает брашку Здесь по трубе Теплоноситель, который выполняет спирт, нагревает воду, которая идет из крана с холодной водой. Дальше побочный продукт, который нам не нужен в виде спирта, падает в баночку, а полезная вода, ради которой это все и задумано, попадает вот сюда в бак. Вроде кажется, что наполняется медленно, а ни хрена, пока чайку попил, вот она горяченькая водичка, можно помыться. Так что вот, те, кто еще сомневается в покупке подобного бойлера, очень рекомендую.